Медиагруппа «Авангард» представляет. Социальная инженерия. Ну, я видел, что Гартнер, по крайней мере, так считает ее угрозой номер один. Ряд ученых ставит социальную инженерию вообще... ТОП-3 угроз для человечества на ближайшие столетия наряду с ядерным оружием и глобальным потеплением. Но они имеют в виду определенный контекст, чуть дальше затрону. У нас в команде работает отдельно Red Team, команда исследователей и пентестеров, у которых есть специализации в области социальной инженерии в том числе. И Blue Team, это команда аналитиков мониторинга, которые собственно, расследуют инциденты. И в такой кооперации между двумя командами мы находим подход вырабатываем этот подход по, собственно, такому системной борьбе социальной инженерии. ничего в открытом доступе такого какого глобального системного глубокого, в принципе, особо не видел, да? То есть, поэтому приходится здесь самостоятельно в эту тему погружаться. ну и как бы тоже важный момент, что социальная инженерия вот, вот, терминологии как бы разных, скажем так, людей и в понимании вообще этой проблемы, она достаточно различная. То есть кто-то ее понимает достаточно узко, кто-то понимает ее более широко. Ну, вот, поэтому я сегодня в второй части доклада расскажу такой, в обзорном формате про, собственно, сам подход, а в первой части там, синхронизируемся в понимании того, что такое социальная инженерия, какие угрозы она может принести. Ну, собственно, Представим, что есть некая инфраструктура, мы методично повышаем ее зрелость, методично собственно, строим систему инвестиционной безопасности, даже построили центр мониторинга и неплохо защитились от киберугроз. все вроде бы здорово, но проблема в том, что только в нескольких процентов таргетированных угроз, а для финансового сектора в первую очередь таргетированные угрозы являются наиболее скажем так, опасными. Атаки реализуются чисто техническими векторами, чисто кибератаками. Абсолютное большинство таргетированных угроз реализуется посредством комплекса и комбинации технических векторов и, собственно, технических векторов в социальной инженерии и с кибератаками. То есть они могут присутствовать, а могут нет. Почему? То есть защищаться от кибератак, безусловно, нужно, да, это очень важный как бы, аспект, но подход, очевидно, не всегда делается изначально правильный. Почему это так происходит, там не все как говорится, заблуждения буду перечислять, но если обобщить, то социальная инженерия – это значительно больший скоп вообще потенциальных векторов, которые могут быть в принципе, реализованы да, в теории, нежели там, все кибератаки вместе взятых. Там, чуть дальше тоже на, на этом остановлюсь. В принципе, угроза она может быть вообще реализована без, скажем так, вектора кибератаки. да, То есть это просто будет угроза информационной безопасности. И опять-таки ряд инцидентов в финансовой сфере об этом как бы красноречиво показывает. то есть Достаточно много данных утекало вообще там не по техническим каналам. Но также важно понимать, что социальная инженерия она всегда таргетирована и фокусна, особенно в таких серьезных стратегиях злоумышленников. То есть в базовом варианте она может таргетирована на организацию и в более продвинутом конкретно на человеке. Ну и также важный аспект, что социальный инженер всегда фактически действует от вашего уровня осведомленности, от зрелости информационной системы. Да? То есть поэтому там, если… Собственно, кто-то там считает, что у него очень зрелая и сильная, скажем так, команда, да, и технологии продвинутые, то социальный инженер фактически точно будет действовать именно от понимания данного факта. И вообще там в достаточно большом количестве серьезных инцидентов социальная инженерия реализовывалась такими большими командами, да, то есть идея, Участвовали профессиональные жулики, социальные инженеры, инженеры и технические специалисты. Использовался там даже некоторые элементы аутсорсинга в этой индустрии. И реализовывались очень непредсказуемые сценарии, да, которые, чтобы, скажем так, осознать, насколько могут быть находчивыми социальные инженеры, я рекомендую смотреть там не только на статистику известных инцидентов инновационной безопасности за последние годы. В основном там вы фишинговые рассылки. И там ряд технических векторов, а то, как действовали талантливые и выдающиеся социальные инженеры прошлого. То есть тот же вот Виктор Люстинг, который вы видите на фотографии, умудрился несколько раз продать Эльфелеву башню вполне неглупым людям. И потом обманул Аль взяв у него денег на акции, там порядка, несколько по несколько сот тысяч долларов, и для того, чтобы выработать некую стратегию, да, и вернул им эти деньги, растрогавшись, Аль Капоне ему подарил несколько тысяч долларов за такую честность, а Люстинг именно на это как бы изначально и рассчитывал. А Джозеф Уэйл построил подпольный банк, и сотрудники как актеры, собственно, под вывеской другого банка принимали деньги да, от людей. Эббин Гейл стал прообразом фильма «Поймай меня, если сможешь». Легенда социальной инженерии Кевин Митник да, или братья Бадир, которые использовали в социальной инженерии свои экстраординарные способности слышать э, звуковые спектры. То есть это может быть совершенно непредсказуемый как бы вектор, да, то, то, о чем я говорил. Хотя, в принципе, всегда можно выделить некую определенную закономерность и последовательность в реализации этих угроз. Особенно большое значение здесь имеет подготовка, но уже внутри каждого из, скажем так, этапа это может быть совершенно непредсказуемый набор технических и особенно, подчеркиваю, не технических векторов. Здесь вот на слайде показаны только некоторые из них. Со многими можно, собственно, и детектировать, и бороться на превентивном уровне посредством security awareness то есть осведомленности но на самом деле есть целый пласт угроз, которые действуют на уровне подсознания. Я этот указал как НЛП. не обязательно использовать такой термин, потому что не все с ним, в принципе, согласны, что он существует. Но, собственно, это атаки, или целый пласт атак, который фактически нацелен на подсознательный уровень. И здесь как раз то, что я говорил про ученых и топ-3 угрозы, подразумевается, что машинное обучение сможет и всевозможные скажем так, системы слежения за человеком помогут машине изучить настолько карту человеческого сознания, что в принципе подобрать любой ключик для любого человека фактически и здесь никакой фантастики нету, то есть по большей степени там 99% всех наших ежесекундных там ежедневных решений мы принимаем именно подсознательно, то есть это гораздо более мощный инструмент, чем сознание, которое работает там с медленной памятью, с крыльтовой памятью и всего с несколькими объектами. Подсознание может перемолоть гигантское количество информации в единицу времени. И это его как бы сила, но и слабость в том, что оно априори не может, фактически не имеет инструментов сопротивления. То есть оно воспринимает все, что на него попадает. И вот как цыганки на улице, как ряд социальных инженеров, кстати, они даже могут не подозревать, что работают на подсознательном уровне. Либо же, когда мы приходим в какой-нибудь Ашан там и так далее, там товары расставлены таким образом, да, чтобы, то, то же самое, скажем так, влиять на ваше подсознание. Это очень большой, скажем так, целый пласт, опять-таки, науки. И есть определенные, скажем так, системы активации да, на подсознание, которые выводят на уровень сознания некое решение, которое может быть уже воспринято как свое, и никакого сопротивления здесь не будет. Пласт таких вот, потенци... в кавычках, уязвимостей мозга, да, оно, в принципе, на много порядков превышает все уязвимости вместе взятые, там, программное обеспечение, которое сейчас у нас присутствует. Почему так можно заявлять? Потому что количество состояний мозга, да, силу нейронной связи, она просто намного порядков превышает. И я не говорю уже о том, что в принципе социальные инженеры получают все больше и больше инструментов чисто технических, для реализации технических векторов, например, такие как системы дополненной реальности. То есть представьте администратору, например, систему, там, аналитику безопасности, набирает по скайпу и показывают э, видео как его э, семья собственно в заложниках и требует некое некоторые как бы, выполнить действия да то есть либо же просто руководитель по телефону набирает э, подчиненному там и просит отключить какую-то систему защиты где был синтезирован голос просто руководителя как бы это тоже дополнительный аспект все это я, как бы перечислил для понимания вот насколько в принципе нас ждет э, гигантское количество угроз в этой области и сейчас мы имеем огромное количество угроз, да, с которыми как бы, нужно бороться, но в будущем эта проблема только будет увеличиваться. Что, собственно, как бы здесь можно сделать? Ну, как бы в нашем подходе первое, о чем мы отталкиваемся, естественно, это от ИБС уведомленности. По-прежнему это является одним из самых недорогих и одновременно эффективных способов борьбы с социальной инженерией. Здесь мы отталкиваемся от сансовской модели пяти уровней. Можно сразу кстати, сказать, что первые два уровня фактически означают, что какой бы у вас там центр мониторинга не был и какая киберзащита не была, при реальном мотиве команда злоумышленников может вдоль и поперек собственно сделать что угодно с вашей информацией. Поэтому рекомендуем начинать как бы с третьего уровня, когда уже есть некая программа. В то же время технические аспекты, как бы здесь понятно, там, не буду в это погружаться всевозможные лучшие практики, которые позволяют, такие как Митровская, декомпозировать а, так вот там, на определенные этапы килчейна, да, и там дальше уже по атомарным техникам выявлять технические вектора. И таким образом, в принципе, можно попробовать поймать и технические вектора социальной инженерии. Если смотреть на подготовительную матрицу, то там вот я отметил порядка там, 40, ну, почти половина а, всех а, техник, да, это про социальную инженерию. Ну, естественно, проблема в том, что на этапе подготовки мы еще при современном уровне развития технологий намерения не научились как бы, фиксировать, да, поэтому это не особо нам поможет. А если говорить уже непосредственно на собственно, этапе реализации угрозы, то есть на стороне инфраструктуры, здесь собственно, что-то отловить можно. Ряд социальной инженерии и техник предполагает, что мы там на этапе initial access попадаем. И дальше у нас будет сейчас, это немножко устаревшая здесь картинка, сейчас там, по порядка 11 этапов уже, и у нас будет много, собственно, уровней, на которые мы сможем отловить, задетектировать, да, то есть угрозу от этапа initial access до, собственно, там возможных там закреплений, горизонтальных распространений, там, непосредственно поиск информации, там сбора и ее вывода. Но я уже говорил в самом начале, что социальный инженер он будет прекрасно знать что там, в вашей финансовой организации есть хороший зрелый сок сильная команда да? естественно он будет пытаться э, не лезть как говорится, вперед на стену да? и он будет пытаться все это дело обойти и оказаться максимально ближе уже к этапу сбора там, либо, либо уже непосредственно с кражей информации либо же полностью вообще нивелировать этот этап просто например сфотографировав некую информацию с экрана и здесь мы получаем весьма интересный момент что если мы, Когда мы боремся с кибератаками, мы подразумеваем, что мы боремся с, там, с нехорошими людьми, с негодяями, которые хотят что-то сделать нам, то здесь получается, что мы будем бороться с теми, кого считали как бы хорошими, да, они стали неосознанно, либо даже осознанно инсайдерами. Да, и модель полностью меняется, и фактически у нас остается всего 2-3 этапа для того, чтобы это все дело зафиксировать. Причем все политики изначально ну, или часто очень настроены более добро по отношению внутренним, скажем так, пользователям, за исключением тех, кто не настраивает у себя там, скажем так, принцип политики по принципу нулевого доверия. И все-таки все становится еще все хуже, да, и как бы что делать? Первое, что нужно делать, это анализировать логику атакующей стороны. это очень важный момент, что атакующий будет пытаться минимизировать свой риск и реализовать все техническими векторами. Понятно, что с низкой зрелостью системы аудиционной безопасности он может вдоль и поперек как бы взломать. Любая там команда пентестеров квалифицированная имеет наверняка много таких примеров, таких работ. Но в то же время, если мы говорим о более зрелых там, системах ИБ, злоумышленнику будет уже гораздо сложнее. а Это значит драматически и более дороже построить свою выставить свою стратегию и реализовать ее. И он будет себе пытаться облегчить жизнь, выйдя как бы на социальную инженерию, в том числе на нетехнические вектора. Но здесь у него будет риск деанонимизации как бы и попасться. И наша задача как бы за счет security awareness его немножко как опустить на технический уровень с одной стороны, а с другой стороны сам технический уровень реализовать достаточно качественно. Ну еще понятно, что у каждого будет свой риск, скажем так, свой риск, да, то есть приемлемый у злоумышленника. Кто-то будет готов там, за 10 тысяч долларов сесть в тюрьму, кто-то и за 100 тысяч или за миллион долларов даже немножко не рискнет. Это отдельный как бы разговор. Ну и, собственно, подход делится на две части, вот процессный и, собственно, технический. Процессно мы, с одной стороны, помогаем заказчику, либо это заказчик сам может выстроить, да, то есть повысить уровень b осведомленности свой, начиная, как я сказал, там, с третьего уровня, если смотреть на санкцийскую модель. С другой стороны, мы должны методично, гармонично поднимать уровень зрелости инцидент-респонса. То есть с одной, мы увеличиваем количество точек, откуда мы собираем информацию, это набор в итоге как бы, источников событий, да? и наполняем методично их контекстом, повышая зрелость этого контекста. Причем мы делаем это в трех плоскостях. В плоскости пользователей, в плоскости активов и в плоскости защищаемых данных. Естественно, при этом нужно развивать и респонс уровень, да, то есть как бы с точки зрения подавления и нейтрализации инцидентов. Там, без, без этого как бы все остальное вообще лишено особого смысла. Ну вот как пример, да, то есть мы на первом этапе собираем в основном реал-тайм данные и по минимум поведенческие, поскольку они будут больше фалзить, а, ну только выбираем те, которые, как говорится, must-have, да, то есть такие как антиспамы, DLP. и постепенно как бы, увеличиваем вот этот, uh, покрытие с точки зрения источников. Почему не включить сразу все? Потому что это будет очевидно оверхелм на первом этапе. Да? То есть и будет много фолзов, и это фактически фокус очень сильно сместит на детектирование, при этом само оно будет еще неэффективно. Одинаково uh, аналогично, как пример, uh, плоскости контекста. То есть мы собираем часть контекста, Точнее, мы можем собирать сразу все, но из тех нормализованных данных, которые мы собираем, в корреляционных правилах мы используем на первых этапах только самое необходимое. И постепенно, собственно, увеличиваем вот этот контекст. И все это по такой циклической модели: да, то есть сначала там, анализируем угрозы, их поверхность, формируем набор сценарий, наполняем эти сценарии контекстом, пишем корреляционные правила и дальше как бы, по кругу. И весь, в принципе, процесс вот этого цикличного, скажем так, повышения, гармоничного повышения зрелости, да, то есть оно там примерно там, от полугода до, до двух лет, да, то есть все вот несколько циклов. А, ну, как я говорил, второй аспект не менее важный, это технический, да, то есть как это все качественно отлавливать. Вот здесь мы Виктора технические, социальной инженерии делим на технические и нетехнические, да, вот пример, там, из нашей базы знаний, там, один из э, э, инцидентов, который один сценарий, который предполагает использование Windows Audit для отлавливания э, съемных носителей, да, подкинутых флешек там, и так далее. Как пример. А в целом мы делим, вот если говорить о технических векторах, да, то есть атаки на два этапа. То есть это стадии, так, так называемый, первичный вектор атаки, стадии первичного воздействия. Это когда злоумышленник пытается воздействовать по техническим векторам на а, атакуемого. Да. И здесь у нас, конечно, security awareness и целый набор средств защиты всевозможных, да, там в зависимости от типа атаки. Здесь не все, к сожалению, поместились. В некоторых случаях можно использовать системные аудиты, в некоторых случаях таких, как, например, вишинг, смешинг атаки, все, что предполагает использование мобильных систем, конечно, но необходимо MDM, желательно с thread detection модулями да, для того, чтобы, собственно, это все фиксировать. И уже стадия реакции атакуемого, когда мы отлавливаем некое потенциально атакованного человека и который начинает действовать как-то, собственно, подозрительно. Здесь, опять-таки, свой набор систем и достаточно большой. Достаточно интересная картина и совершенно не похожая по нетехническим векторам, сколько понятно, что на этапе первичного воздействия здесь уже все, что у нас есть, security awareness. Там, если администратор баз данных где-то в баре вечером в ресторане знакомится с девушкой, а да, это является какой-то стратегией там, по его использованию, то мы никак этому, к сожалению, против... что с этим не сможем сделать. И единственная надежда это на него самого. А, ну и, собственно, с другой стороны, если он все-таки уже обманут или как-то шантажируется и так далее, и при этом э, что-то начинает делать да, в инфраструктуре, у нас есть шанс на, поведенче на использование поведенческих э, инструментов, да, и такие как DLP-системы, UBA, MDM там, и ряд других. И здесь можно отдельно выделить User Activity Monitoring системы. Это вот, очень полезная в данном случае система, которая позволяет практически… Создавать профиль и поведение, изучать профиль поведения людей на уровне ролей, не на уровне пользователя, да, в техническом смысле, там, например, Microsoft AD, а именно на уровне ролей. То есть, опять-таки, если какой-то администратор внезапно начинает взаимодействовать и коммуницировать, когда он никогда это не делал там, с кем-то из бухгалтерии, да, это либо служебный роман, либо что-то там происходит, как бы тоже в этом стоит как бы, разобраться. И как некий последний такой такой, можно сказать, эшелон, который нам может помочь, это, естественно, трейд-хантинг, о котором можно отдельно там, долго говорить, но как бы, это то, что также может нам здесь помочь. Ну и в заключение, естественно, если у нас уже как в рамках трейд кстати, и уже если там, у заказчика что-то произошло, да, и нужно необходимо расследовать инцидент либо провести киберкриминалистику, для того, чтобы там, это использовать в каких-то служебных отчетах, либо в следственных и судебных мероприятиях. Да? То здесь, конечно, уже нужно хорошо понимать специфики, вот эти маркеры, чтобы это вот в большом объеме информации фиксировать и развивать гипотезы, и дальше уже ну, эти гипотезы проверять.